Хранитель мус, заложник веры. Фантом потерянной любви Дарует нам любви мгновения, Порыв души, где любим мы. Душа, душа. Опять и снова мы задаем себе вопрос, Кто любит нас во обличии Бога, Кто нас не гонит на погост? Все в этом мире по спирали, И мы торопим день гоня, Мы так хотим, мы знать желаем, Вселенский свет себе храня. Да, мы не боги, нам не надо обличие вечной красоты. Мы любим то, что в сердце нашем, мы любим то, что там храним. Храним, дарованное свыше, храним заветное в себе, где память сердца, сердцем дышим, где образ мира и любви. Любовь, она всему порока, любовь, она всему глава. Лишней мы любим образ друга, лишь в ней мы светимся, любя. Так пусть смыкаются вновь руки, Пусть гимна любви звучит, как всталь, Пусть вновь любовью дышат губы, Пусть вновь в костром горит заря, Заря души, заря завета, Заря, где сердцем любим мы, Заря, где мир, как ласка детям, Заря, где мир, где я и ты, Пусть свет души тепло всех лечит, Пусть свет ее ласкает нас, Пусть свет души по жизни в детях Пусть свет ее по жизни в нас.